И, ребята, они конечно, знала, что я безучая, но не настолько. Эпиклопс. Эээ, расплющенный червячок все еще лежит. Ну что же, хайшки-котятушки, с вами снова Неллил, и это вновь игра Dead Hand. Начать, давайте на нормально. Поскольку игра бесплатная, то для поддержки студии мы просим вас посмотреть рекламу, после чего игра продолжится. Спасибо за понимание! Итак, ребят, у нас появилась история! Наконец-то! Как я люблю этот сюжетом. Надеюсь, он будет не банальным. Эта история началась давным-давно, когда телефонов еще не было. А при тут это? Ну ладно. Родители перевели тебя в хорошую, как они думали, школу. Но только ты понимал, что это не так. Однажды ты решил доказать своим родителям, что это плохая школа, и затеял это. Тебе нужно собрать все записи о происшествиях в этой школе. Это очень важно, чтобы все доказать. Закидай пропущенную, ладно? Пробираться в школу нужно именно ночью, когда там никого нет. И когда ты сможешь спокойно найти все записи. Поэтому ты, борясь с своим страхом, прокрасывая покутанную ночью школу, от которой зависту вияла тьмой и мраком. Ну, хоть что-то это объясняет, типа, почему я один в школе там сидела. К твоему счастью, дверь школы оказалась открыта. Ловушка, пацан! И, конечно же, это не могло быть хорошим знаком. Как только ты зашел в школу, входная дверь захлопнулась. Вадум! Как неожиданно, я не могу. Подергав ручку двери, ты все понял. Ты понял, что пути назад уже нет. И нужно собрать те самые записи. Только они смогут помочь избавиться от этого зла. Здесь и начинается твоя история. Загрузка. И так, и так, и так. Блин, я уже отвыкла так бегать, Пак, Кажется, в этом кабинете больше ничего полезного, поэтому... Ой-ой-ой. Кстати, мне объяснили, что я бегаю так быстро из-за того, что я настроила управление, короче, типа бег зажимаю. Вот, и бегу как-то одновременно, короче, нельзя так делать. Короче, на телефоне просто это не получится, а я играю через эмулятор, поэтому у меня получается, вот. И в итоге бег один накладывается на бег второй, и в итоге уход такая педрасня. Поэтому извините меня, ради бога, ребятки. Ой, директор! Hello, Darkness, my old friends! <laughs> Фак! Управление, что с тобой стало? Кружится там кусок металла. Господи, блин. Директор! А! Фак! Я застрел! Я застрел! А я убежал! Привет, директор! Пока, директор! Садя, а как мы узнали, что это директор? И почему он такой? Бука! А теперь, ребятки, мне нужно снова схитрожопить Для этого мне нужно спровоцировать директора Пробежать быстренько под этим столиком Главное, не тупануть Ну и пробежать, собственно, в его кабинет Потом в туалет Или сначала в туалет, потом в его кабинет Короче, собрать по пути три мешочки мешочки. Господи Надо собрать по пути три записки Две находятся у нас в коридорчике Ну, там, где, знаете, стульчики сидела Вот, один в туалете Скорее всего, две или три записки у нас находятся в кабинетике рядом с туалетом Мужским родим а две, наверное, записки лежат в кабинете директора И рядышком с этой комнатой, может быть, даже три И оставшиеся мы с вами найдем в книжном отделе Как его еще называть, не знаю В библиотеке его А, кстати, ребята, это точно будет ловушкой Не, ну, сами представьте Вы там бегаете, значит, ищете записочки Заходит директор, и все, вам трендец. Потому что там убегать и директора будет бесполезно Фактически Только если вы очень-очень везучая зараза Которая сможет нажать двумя или тремя пальчиками одновременно на некоторые кнопки и убежать от него рывком но опять же, если рывок сделать именно там, то есть огромная вероятность того, что вы тупо застрянете или забежите в тупик. И все, и каюк, ребятки. Жаль, здесь нету функции позвать монстра, вот серьезно. Или на паузу поставить, потому что у меня что-то голова разболелась. Я хочу себе чаючек там сделать. О, доро, директор. Директор. Блять! Сам. Короче, ребята, как обычно. Все веселее и веселее. Ой, у записка. Теперь самое главное не затупить, когда он прибежит к нам в кабинет. Правильно его отбежать, а то что-то я как-то с управлением уже не могу нормально разобраться. Фак. О. Блять! Блять, блять, блять. Фак! Ой, ребята, о чем я и говорила? Я застряла. Сука, день не директор. Но, ребята, это, это еще не самое обидное. Обидно будет, если 20 из 20 я сдохну. А вот и директор. Здорово. Факти, блин. Надо же было сейчас застрять. Давай, побежали! О, только посмей застрять. Факт твой твою налево. Давай! Так, мы зна.. Мы не знаем. Блять! Директор, ты жопа! О! тип меня увидел, но такой типа, а, ладно. Пошла она в жопу. Арили, что это было? <пиздевает> Мне интересно, а куда он ушел-то в итоге? Так. Куда бы он там не уходил, давайте заглянем в Тупз. Тупзан, ага. Так, да. Первая. Одетая. пара <пиздевает> па <пиздевает> пам Охуеть, ребята. Вы это видели? Я, конечно, все понимаю. Как я в этой ситуации ум умудрилась убежать от него. Давай, иди сюда. Хопа. А я мастер. как Я вижу. Моя 15 записок. Ой, жопа. Жопечная. Пиздец, ребята. А вот этот мы, конечно, фристайл с вами крутим. Короче, ребята, мне объяснили, что тут можно также прятаться, но прятаться нужно так, чтобы директор нас не заметил. То есть, если он нас увидит, и мы перед ним спрячемся, то все без разницы. Куда мы спрятались, где мы спрятались, и он нас найдет, он нас убьет. Вот такого вот он Ой-ой-ой! А я прямо ему на глаза попалась. Какая прелесть, Наташа! Сюда, идея, сказала! Молодец! А я к тебе убегу куда-нибудь! Да давай, давай, давай! давай. О, блядь. И, ребята, я, конечно, знала, что я везучая, но не настолько. Обегаем. Я там заметила еще одну записку. Но мне насрать. У нас 20 из 20. Хопа. И все. А текстурка все та же. Что ж, ребятки, в сюжете все так же есть пробоины. Что случилось с этим директором? Почему он такой злой? Куда смотрели родители, что отдали нас в такую школу? Что написано в этих записках? Какие преступления или что там вообще было? И почему после того, как мы убежали из школы... Мы видим вот такую заставку, типа, директор сидит на каком-то коврике или что это такое, э, с порванным галстуком, с открытым ртом, и вообще, что у него с пропорциями тела? Вот, да. Ну, главное, доказательства собрали, главное, куда мы потом с этим пойдем? В полицию? И я типа, мама, папа, посмотрите я по всей школе собирал записки, вот они на видном месте лежали, меня с темной ноченькой, и директор меня тоже ждал. Не ну серьезный, ну бред, сивый кобылы Ладно, вернуться в меню. И почему мы квадратные, а директор круглый? Что же, допустим Кря, если то, что мы сейчас видим, вот это тут кровишка расплющенная, да, это то, что с нами делали в этой школе, то почему на это не отреагировали родители? что они не видели, что тут творится, как мы вообще домой приходим, там, побитые, сбитые, изрезанные, все в крови там, все дела. Типа, я в столовой кетчупом из Мауза не обращайте внимания, да? Или что? Но в общем редке вышло вот такое вот прикольное обновление. Я надеюсь, что эта игра будет постепенно обновляться и совершенствоваться, и добавится все-таки конечная заставка. Или тот же Текст, который повествует нам, что произошло после того, как мы из школы там убежали, и так далее. И очень надеюсь, что нам все-таки объясняют, что это за сердцебиение, что с нами творится, когда оно учащается, но директора поблизости нету. И, блин, откуда такой директор появился? Откуда он знал, что именно мы, именно сегодня ночью, именно этой ночью, внимание, припремся в школу и будем искать именно записки, которые он так любезно нам разбросал по всей школе? Да и директор, блин, тоже какой-то тупенький. Нет бы закрыть все двери, особенно свой кабинет, или там вот все записки собрать, закрыть и спокойно оставить нам... Дверь открыта, там типа пусть он обыщется, хоть обосрется там, не знаю, все равно фиг что найдет, ключ что у меня находится, дверь у него взломает, взломает, будет платить, оплатить а нечем, конечно же, у нас есть печеночка, можно продать, оплатить дверь, О, господи, что они с ну ладно, но, опять же, ребята, это как-то слишком странно, но надеюсь, что нам дадут хоть какое-то объяснение всему этому, ну а на этом все, котятки. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите местным царским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. Ну что ж, всем до скорого. Пока-пока. <связать> что вот это такое? Что это такое? Сейчас опять будут странные звуки. Вот они, собственно, пошли. И сейчас будет странный директор, который проходит сквозь стенку. Во -во. Что это такое? Что это, Блэд? Что это? И так по кругу. Я просто стою на одном месте и появляется эта штука. Что, -что, -что это? Не, Серес, так можно директором потрунивать? Стоишь такой на одном месте, ничего не делаешь. Я не могу. У меня есть, конечно, теория касаемо этого. Типа, он заходит в ту комнату, радиус террора, я в него попадаю, и он решает отбежать это все дело, но пока он добегает он примерно до этой точки, а, он разворачивается, потому что утихает, и возвращается обратно, почему-то касаясь стеночки. Блин, ну, в смысле, это не логично, я не могу.